всем привет с вами андрей и вы на канале mad machines и сегодня седьмой этап сборки delorean он включает в себя сборку рулевой рейки и вот эта деталь которая пойдет дальше на следующий какой-то из этапов сборки тут два винта fm и в основном все тут детали рулевой рейки тяги и две маджеты. давайте соберем рулевую рейку